Сколько в нашем крае социальных предпринимателей? Цифру никто не назовет, Но есть люди, не только зарабатывающие деньги, но и решающие социальные проблемы. Цель форума – познакомить их друг с другом, обменяться опытом, определить точки соприкосновения с госструктурами. Образование, здоровье, спорт – это и есть социальное предпринимательство. Мы решаем одну глобальную задачу – это будущее нашей Родины. Основная тема обсуждения внесенных поправок к 209 федеральному закону о социальном предпринимательстве. На общественно полезные услуги государство выделяет ежегодно около двух триллионов рублей. Деньги получают бюджетные структуры и конкуренции у них сегодня нет, что отражается и на качестве, и на разнообразии услуг. Принято национальные проекты, в которых мы должны там обеспечить сути прорыв. Это новые рабочие места, да, это борьба с бедностью, это новые проекты в социальной защите, в образовании, в здравоохранении, там в сфере культуры в целом. С чего начинать и как решать проблемы, с которыми сталкиваются социальные инициативы? Таковы темы круглых столов форума. Этот форум даст нас, нам возможность услышать, где искать помощь. И каким образом можно взаимодействовать, организатор форума Краевой фонд поддержки предпринимателей, назвал программы, которые уже успешно действуют в крае. Опыт можно транслировать на всю страну и тем самым стать донором идей, то есть лидером в области социального сотрудничества бизнеса и государства. Анастасия Тишкина, Борис Останкович, Николай Ванесян, Вести Ставробольський край, Кисловодск.